Мы в эфире. Все, Владимир, начинайте. Мы в эфире уже. Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире с темы мужчины в любом возрасте обязан быть сексуально здоровым. Демонстрация экрана нет, извините. Черный экран. Ну, вот у меня демонстрация есть. Ну, пока а, черный экран ничего нет. Ну, отключите заново, включите демонстрацию. Хорошо. Совместное использование. Да, вот сейчас есть. Сейчас вот сейчас. сейчас есть. А сейчас заставка есть? Ну, я вижу ваш экран, Zoom, вход, самой презентации не видно. Вот сейчас я сделал, вот, выпустили демонстрацию экрана. Ну, я да. вижу ваш экран, Zoom написано, но презентации самой нет. Что вы хотите нам показать? Ну, вот я, я вышел в Zoom, нашел ту презентацию, которую хочу. Вот Она у меня сейчас есть на экране. Но ну, она не отображается на экране. Презентации нет. Так, что нужно сделать в настройках? Ну, тут нет никакой презентации, мы видим ваш экран. Я понимаю, но ну, вот что мне нужно делать? Настройки видео. Так открыть, что, чтобы... не надо Видеть. никакие настройки, просто открыть презентацию. Вот, вот сейчас черный квадрат. Вот у, меня, вот у меня написано, что вы запустили демонстрацию. Остановить демонстрацию красной кнопкой, все. Ну да, но я вижу ваш экран, но сейчас черный квадрат никакой надписи с вашей презентации нет. Ну, мое изображение, как мне вот видите, я сижу. Это видео. Видео ваше есть. И я вижу написано Zoom, и все презентации вашей нет. Вот давайте так, вот сейчас все у вас видно, рассказывайте. Да, вот я демонстрацию экрана. Ну вот. Вот сейчас есть демонстрация экрана, мужчина в любом возрасте обязан быть сексуальным. О, вот, и дальше вот я просто неправильно запускал, все понятно. Дальше вот тогда будет все видно, да? Вот следующий слайд тоже видно да видно все ну хорошо тогда я начинаю еще раз добрый вечер я в эфире с темы мужчина в любом возрасте обязан быть сексуально здоровым тема актуальная важная для мужчин в наше время поскольку это касается любого мужчины неважно, как он в возрасте находится если он уже Имел секс, то рано или поздно он столкнется с проблемой, почему в каком-то возрасте у него начинает особивать его мужская сила. И проблем здесь много. Я хочу сразу заявить, что я не врач, поэтому не буду касаться таких определенных терминов, которые в принципе компетенции врачей, я прежде всего потребитель. И моя история такая, что я столкнулся с очень серьезной проблемой с ухудшением сексуального здоровья, пришлось пройти по врачам, пока не приняло решение воспользоваться той продукцией, которая есть в нашей компании. Поэтому я буду делиться своим успешным опытом применения такой продукции для решения этой деликатной для мужчины ситуации. Начну с того, что хочу сразу сказать, что, что же такое здоровый в сексуальном плане мужчина. Я здесь несколько терминов значит, запущу. Надеюсь, что здесь собрались взрослые мальчики и девочки. Они не будут шокированы откровенным разговором на эту тему. Итак, сексуально здоровый мужчина – это тот мужчина, у которого хорошая эрекция. Сам процесс получения эрекции получается следующим. Когда мужчина находится в сексуальном возбуждении, то в пенис его поступает кровь. Пещеристые тельца под этим процессом начинают э, расти, поэтому сам э, пенис превращается, в, увеличивается в размере, становится твердым для того, чтобы им воспользоваться для фрикции, то есть для возврата поступательных движений. Вот это принцип состояния называется очень просто – эрекция. В процессе значит, фрикции. Мужчина, мужчина значит, заканчивает сексуальный акт своим эмоциональным таким взрывом, и в итоге из фалоса, то есть возрождённого состояния пениса, выходит огромное количество жидкости, это называется эукулянт, это транспортная секреция из простаты, в которой находятся сперматозоиды, Выброс этого эвакулянта – достаточно мощный процесс. Есть исследование, что мужчина может таким образом выстрелить до 2 метров, такая струя, и напор достаточно большой. Дальше. Мужчина может вот этим процессом значит, фрикции управлять, то есть замедлять темп, удлинять или уменьшать сам половой акт. И, в принципе, это нормальное явление. И второе, в сексуальном плане, мужчина может… Добиваться такого состояния несколько раз за интимную встречу. Вот эти основные понятия, которые, в принципе, важны для мужчины, если он хочет быть здоровым. Но по каким-то причинам есть объективные причины и субъективные причины, по которым мужчина начинает терять свою сексуальную силу. И Здесь нужно понять, что нужно делать в этой ситуации. Значит, прежде всего, какая, какие есть объективные причины, влияние, изменение которых может привести к улучшению его сексуального здоровья. Прежде всего, это проблема связана с нездоровым образом жизни, в которую входит следующее понятие. Неумение противостоять стрессовым ситуациям. Это все влияет на уменьшение его иммунитета, снижение иммунных защитных функций, и это может сказаться в том числе и на эректильную функцию. Далее, в понятии здорового образа входит еще и очень важное понятие, чем и как питаются мужчины. Важно понять, что у любого человека, в том числе и мужчины в любом возрасте, должна определенная норма питательных веществ основных это витамины минералы, полноценный белок, клетчатка, полинасыщенные жирные кислоты жиры и углеводы. Если он получает это все нормально в течение всего года, то у него нет дефицита никаких питательных веществ. А это очень важно понять, потому что наш организм ⁇ это прежде всего клеточная система, поэтому каждой клетке нужно доброкачественное питание, чтобы клетка росла, размножалась и выводила свои шлаки. Поэтому это касается любой нашей клетки, в том числе и клеток нашей предстательной железы, которые есть у мужчины. И третье понятие очень важное – это, конечно, занятие спортом, потому что наша жизнь – это движение. Без него всякие застойные явления, в том числе и в области малого таза, где находится предстательная железа, от состояния которой и зависит сексуальная сила мужчины. И, конечно, в понятии здорового жизни не должны включаться такие понятия, как алкоголь, другие алкогольные, эти а, самые а, а, а, Вредные вещества, такие как никотин, в кофе в и в чай. Этим всем изобретать нельзя. Потому что в одно время мне сказал э, урок очень простую вещь. Повторяйте Если вы хотите, чтобы ваша, кстати, железа работала нормально, не пейте ничего, дальше пиво. Потому что наш казино так, что 50% вредных веществ перерабатывает пучки. А все остальное алкоголь берет на себя председательная железа. Поэтому злоупотребление алкоголя придет к тому, что вы будете подсаживать свою председательную железу. Вот такие непростые прищи, которые, в принципе, может любой современный мужчина выполнять. И постепенно у него может все вернуться в нормальное состояние, в том числе и его сексуальное здоровье. Но, к сожалению, мужчины такие своеобразные. Мы начинаем тут сомневаться. И не всем удобно, не всем возможно свой образ жизни поменять на здоровый образ жизни. Но даже незначительные какие-то изменения уже могут привести к значительным изменениям в улучшении сексуального здоровья. Вот, к сожалению, моя история такая, что я довольно много времени, до 50 лет, особенно не обращал внимания на свое здоровье, в том числе и на сексуальное. В принципе, я женился, уже у нас появилось детей взрослых, два все нормально. Ну, допустим, но потом, где-то после 50 лет, я заметил, что у меня серьезные изменения в сексуальном здоровье. Прежде всего, это казалось на ухудшение ослабления эрекции. Я пошел к врачу, к урологу. И врач мне сказал: Ну что, Владимир Сергеевич, вы уже в таком возрасте, что это постепенно все затухает, поэтому это, естественный процесс. Вот вам определенные какие-то лекарства, анальные свечи. И, в принципе, я. К этому отнесся совершенно спокойно. Если уж врач говорит, что э, это все возрастное, я думаю, что не стоит по этому поводу заморачиваться. Но прошло несколько лет, года на два-три, и я заметил, что у меня стало еще хуже. Мало того, что Эрикса стала еще хуже, но э, обнаружил в крови и в экулянте кровь. Вот тогда я запаниковал, побежал сразу снова опять к врачу, и мне диагностируют страшные Атеномы предцептовой железы второй степени. Следующие шаги развития моего заболевания уже была бы онкология. Тогда у меня был очень высокий ПСА, это такой маркер онкологии, он заскаливал за 4 единицы при норме единицы. Поэтому мне назначили кучу лекарств, по-моему, 6 штук, длительно применение до полугода, то есть 6 месяцев нужно было непрерывно принимать эти препараты. Прежде чем их приобрести... И решил поинтересоваться, какие есть противопоказания, какие есть там всякие другие нехорошие вещи, и пришел в Почти все препараты назначаются, но их нужно применять в то время, когда не очень-то удобно. То есть в вечернее время нельзя их заниматься сексом, если применяем эти препараты. Более того, они всем дают побочные эффекты, аллергии расстройки желудочно-кишечного тракта, сердечная аритмия, заболевания сердечно-сосудистой системы могут возникать. Кроме того, основной препарат, который был назначен в качестве основного продукта выбора, имел очень хорошую негативную оценку. На риске препарат препаратов Российской Федерации этот препарат был запрещен в США как препарат, который который может вызывать э, развитие рака предстоятельной железы. Вот я просто был в шоке, ну как же так? Я хочу избежать этого, этого заболевания, а тут оказывается, может быть, один из побочных эффектов быть и такой. Поэтому я со всей этой историей пошел к нашему врачу Николаю Андреевичу Кусакову, сказал, вот такая ситуация, что мне делать? Ну он говорит, а что? Говорит, Берите наш препарат «Сабай», и постепенно вы все проблемы решите, и в первую очередь вы сразу почувствуете, что у вас будет хорошая эрекция. Замечательно, думаю, ну хорошо. Тогда еще был старый препарат, где нужно было применять по две капсулы три раза в день в течение там, трех месяцев как минимум. Я с этого начал, и буквально через где-то недели-две я почувствовал, что у меня стала улучшаться эрекция. И один из симптомов, который в принципе всегда мужчина в этом ситуации волнует, это ночные походы в туалет. То есть они не держат, как мы называем, мы говорим, ночную мочу. Да, действительно, 2-3 раза за ночь мне приходилось сходить в туалет, чтобы опорожнить мочевые пузырь. Так вот, на фоне применения препарата СОВА, я эту проблему тоже увидел, что она решается. То есть я сразу почувствовал облегчение. То есть никаких ночных походов в туалет не было. Улучшается реакция. И я, в принципе, стал в течение ну, нескольких полгода-года, применяя этот препарат, увидел, что у меня уменьшается гиперплазия предстательной железы, то есть это разрастание предстательной железы, и почему проблема многим возникает в этом случае, потому что она защемляет наши протоки у мужчин, моча, сперматозоиды и так далее, поэтому и возникают такие проблемы, как мочеиспускание, задержка. И благодаря этому я, значит, решил, что если все так хорошо, тогда стоит его рекомендовать. И вот что же нам представляет этот препарат? Представительная железа – это вот продукция собак. Как видите, здесь вот есть много значит, показаний применения при нарушения мочеиспускания, недоброкачественной депрозии питательной железы, аденомы первой-второй степени, прихлатика простатита, инфекция мочевыводящих путей импотенции, нарушение социальной функции. И вот последние два пункта очень важны. При частном утеплении спиртного, что, в принципе, для мужчин свойственно на наше время, и если мужчина за 40 лет. То есть достаточно хорошие показания для uh, большинства мужчин, которые сталкиваются с такой проблемой. Активные компоненты здесь, понятно, какой-то масляный кислот плодов сабаль, вот, И тут еще есть эстраты листьев гинго и... Сульфат цинка, то есть цинк. А цинк, вы знаете, это вот стимулятор вырубки мужского гормона тестостерона. Почему и, в принципе, возникают проблемы. Потому что после 40 лет у мужчин возникает, значит, синтез этого гормона уменьшается и начинается разрастаться питательная железа. И такой замаслеженный процесс организма мужчины. Поэтому вот эти проблемы решить. Ну, вы все нам понимаете, что э, современные люди, прежде чем, скажем так, идти э, что-то приобретать, они начинают э, искать информацию, подтверждающую, привергающую в интернете. То же самое сделаю я. Думаю, ну хорошо. Если нам предлагают Собай, какие-то факты, подтверждающие, что действительно собак это классная вещь для решения проблем улучшения сексуального здоровья, либо это все ерунда. Конечно, у меня такой мысли не было, но хотелось бы иметь подтверждение. И вот я начал гуглить с поиском Сабаль в решении устранения, значит, Потенции и лечения простатиты, и наткнулся на огромное количество статей, где опровергалось, что Сабаль способен эти проблемы устранять. Я был, просто говоря, в шоке. Ну, как же так? Швейцарская компания «Доктор Кюнн», которая нам предлагает продукт Сабальфор, «Сабальфор» и друг, такая негативная информация. Но ну, когда я внимательно посмотрел все эти вот негативные статьи, то я обнаружил интересную такую тенденцию что, как правило, все они какие-то такие безликие. Кто проводил исследование, когда провел исследование. А в конце такого, такой статьи была реклама какой-то своего продукта, который якобы решает проблемы решения э, сексуального расстройства мужчин. Ну, тогда я решил пойти по другому пути. Взять и поискать статьи, где не такое название собак, а латинское Другое название, инополатинскому на И вот что я обнаружил, что оказывается, есть исследования у нас достаточно широко, они сделаны нашими врачами, сейчас я покажу вот эту статью. В 2007 году группа специалистов логической клинике института Досечиного делает такое вот исследование. Они применяли простамол КУНО, который основной компонент, это простамол это Электрация, Сенарей, сценарий И они показывают, что наиболее выраженное улучшение от лечения возникает на ранней стадии, когда применяется этот препарат, содержащий сценарий РИПНС, в течение трех месяцев есть серьезные, скажем так, показатели, которые позволяют его применять и достаточно, скажем, уверенно, не, не видя никаких отклонений. Эта статья, значит, она также была еще продублирована в другом источнике, есть такое медицинское сообщество, вот, «Национальная биологическая информация», где в течение 15 лет та же группа ученых, медиков, она исследовала применение этого препарата, самого Ума, Ума, значит, вот, применяя всего лишь одну свою капсулу, 320 мг с этим э, веществом, и они наблюдают серьезные показатели, позволяющие заявить, что действительно это... Препарат, который способен влиять на уменьшение грипплотеи и улучшение показателей для тех мужчин, которые заболевания с мочеполовой системой. Поэтому вот, скажем так, я на себе, на большом количестве моих мужчин, которые я предлагал с Абайфортом, убедился, что действительно это так. Наш препарат работает великолепно и работает, значит, без всяких побочных эффектов. Я, если, в принципе, вот в таких статьях, которые очень важны для медиков, которые напечатаны в каком-то журнале, данные на сайте, где обсуждаются исследования между врачами, это очень важный, скажем, для нас ну, скажем так, аргумент, позволяющий нам заявлять, заявлять что это действительно признано в мировом медицинском сообществе. Но в то же время мне было интересно сравнить наш препарат Сабальфорте. С тем препаратом, который исследуют наши ученые, это постамок УНО. Я вот, в принципе, делаю такое небольшое исследование, где как раз показывается, что же такое постамо с точки зрения состава и качества, и наш препарат Сабайфорд. Прежде всего, нужно сказать, что экстракт паймы собаки, который есть, простому уны, это спиртовой. А вы знаете, а наш масляный, вот, с точки зрения биологической усвояемости, то масляные экстраты более ценны с точки зрения этого. А все остальное ниже. Вы знаете, что единица или 100% это биоусвояемость, если препарат вводится непосредственно в кровь, то есть в вену. А дальше же по шкале идет масляные экстракты. А Ассоцианоид еще ниже. В то же время, почему нас же идет акцент на то, что простамол уна – это спиртовой экстракт. Спирт, в принципе, не интересен с точки зрения применения в урологии, потому что это, в принципе, вредно для самой питательной железы. Поэтому даже дозы их применения, простамола уна, там всего одна капсула. Может быть, из-за этого. Но в любом случае, Дальше я сравню по количеству активного вещества в нашем препарате и в простомок Дальше потом пересчитываю с учетом концентрации и в итоге сравниваю по цене. То же самое активное вещество, что есть в простомок УНО, но здесь две капсулы, а наша только одну. И то цена у нас в этом случае будет ниже. Цена здесь указана с учетом того, что наш препарат я предлагаю по цене дистрибьюторской. Вот, поэтому, в принципе, даже сравнивая те препараты, которые есть на рынке, в том, в том числе и простамогу, мы видим, что наш препарат лучше и по цене, и по качеству, и по биологической усвоению. Ну, и еще тут есть две важные вещи. В нашем препарате присутствует еще цинк, который стимулирует выработку мужского полового гормона тестостерона, и присутствуют э, экстраты гинкобилом. а гинкобилома. А он, вы знаете, способствует увеличению кровотока, что очень важно, потому что наша представительная находится в области малого таза, а там довольно слабый кровоток. Поэтому без, без, без этого не будет процесса наполнения пещеристых телец и пениса, чтобы была хорошая эрекция. Поэтому с точки зрения даже вот этого сравнения, понятно, что наш препарат лучше и на сегодняшний день, где ничего лучшего в этом плане для лечения заболевания предстательной железы, но ну, существует. Конечно, можно найти где-то в мире и лучший препарат, но нужно понять, есть ли они у нас в России, сертифицированы ли они, сравнить, как они попадают на нашу современную, потому что, скажем, современный препарат, потому что это уже дженерик, то есть делается на нашем сырье, по нашим технологиям, Поэтому говорить о том, какое сейчас качество, это уже не тот, который был 15 лет тому назад. А наш препарат. Вот такая, скажем, простая информация для вашего сравнения. И я вам советую, в принципе, всегда сходить к такому анализу, находить статьи, которые напечатаны в каких-то печатных изданиях, подтверждающие, что данный состав как вот препарата. Соответствует мировым исследованиям в этой области. Давайте дальше посмотрим, что же еще есть нам нужно для здоровья мужчин. Вот, в принципе, важно понять, что представительная железа находится у нас в нижней части области пищеварительного тракта. Своей задней стенкой касается прямой кишечварения, прежде всего. Проблема с то патогенные микрофлоры, которые там скапливаются в прямой кишке и вообще в кишке, нужно иметь в виду, что при воспалительном процессе питательной жизни необходимы препараты, которые, ну скажем, будут бороться с этим воспалительным процессом. Поэтому в этом плане рекомендуется и вот такой препарат, как наш, это вот эстрад 2 косточный. Поэтому он всегда нам помогает в таких острых ситуациях, когда нужно быстро удалить в воспалительном процессе нашей органики. С этой целью можно применять и масло чайного дерева. Вот. И третий препарат, который, в принципе, относится к базовым, это вот Нигино. Я более подробно остановлюсь на этом препарате, потому что... Но, ну, скажем так, он нам важен не только для решения проблем с в но и вообще во всех спалительных процессах, которые есть в нашем организме. Неважно, это будут у нас респираторные заболевания, либо допустим спаритные процессы в наших суставах, там артрит или артрозы. В любом случае, негену, в состав которого входит черный тмин, увеличивает, значит, поли предраспадительных, поэтому это препарат не геном для лечения заболевания предстательной железы. Значит, параллельно с применением базового препарата Продукция выбора это вот постанова зинитмина сабальфорта, тогда быстрее прекращается воспалительный процесс. Применять долго не надо. Сам не применяется в течение двух недель по по одной капсуле два раза в день. А сабальфорта применяется первые две недели по две капсулы три раза в день, а потом в следующие периоды, там в зависимости от программы два и три месяца, по одной капсуле три раза в день. Вот. Дальше, что еще может быть у мужчины? быть? Вот, к сожалению, есть такой процесс, как задержание масс мочи, пассаж мочи. То есть не все выходит из мочевого пузыря. Там тоже возникают э, патогенные микрофлоры, которые нужно быстро уничтожить, потому что это, в принципе, может быть занос и э, при, э, прицательную железу. Поэтому в этом случае мы назначаем препарат как финация То есть наш препарат иммунфит. Дальше еще тут я остановлюсь на препарате цистемин. Если есть заболевания урологического инфекции, это может быть даже какие-то... То есть, когда применяет антибиотики? Ну, в данном случае, когда да, работает эти семена, очень хорошо. Но единственное, что нужно иметь в виду, что эти смены, значит, у нас случаи, когда э, выводятся камни, ну, камни у мужчин, они всегда проблематичны, их очень сначала нужно дробить, а потом только уже выводить, когда они у песка. И то это все под, э, под наблюдением э, врача. Поэтому я говорю только о том случае, когда есть воспалительные процессы, больше ничего. Ну, и если есть у мужчины Болевые ощущения, а я скажу следующее, что э, болевые ощущения у мужчины э, в области простаты очень сильные. Это считается третьей по силе после сердечных сосудей, сердечных и э, боли в почках. Мужчина эту боль не выдерживает, теряет сознание, и приезжает в поле помощь и выводит в такого шокового состояния. Ну вот такой набор продуктов, в принципе поможет вам сориентироваться, если перед вами будет мужчина, у которого есть проблемы не только с плохой эрекцией, но и еще есть проблемы с заболеванием мочи в половой системе. И вот такая табличка, где здесь показаны все наши препараты, о которых я говорил. Значит, основной продукт выбора – это вот Сабальфорта и Нигенол. Вот справа видите в рамочку, где здесь написано, что базовый курс на 2 месяца, Сабальфорта, 4 упаковки, Нигенол. Значит, еще раз повторяю, если этот продукт мы берем в качестве... такой набор берем, то тогда здесь два месяца, первые две недели, сабай и негинол применяем мы по такой форме, то есть сабай по две капсулы, три раза в день, две недели. Негинол параллельно применяем по одной капсуле, два раза в день. А после двух недель прекращаем применять негинол и применяем только сабай, но уже по одной капсуле, три раза в день до конца курса. Там, в принципе, получается чуть больше, чем двух месяцев, но не важно. В любом случае, я всегда говорю мужчинам, оставьте на всех случаях хоть немного саба В том случае, если увидите, что у вас опять начинается ухудшение сексуального здоровья. Но это вот базовый курс позволяет мужчине получить устойчивый терапевтический результат. Потом он сделает перерыв, скажем, там, ну сколько вы хотите, там, неделю, две, десять, месяц. У кого как. Если... То, что мы добились в течение двух месяцев, мужчина устраивает, можно э, больше пока ничего не применять. Но практика показывает, что два раза в год перед весной или перед осенью, двух- или трехмесячный курс э, этих базовых препаратов нужно пройти, чтобы э, улучшить то состояние, которое есть, и его поддерживать. В любом случае, я всем рекомендую именно к этому курсу придерживаться, что касается цены, вот, скажем так, 17 737 рублей, первоначально для мужчины, для кому мы предлагаем, ну, кажется, страшно большим и дорогим. Но здесь нужно, скажем так, понять, что э, мужчина до встречи с нами, да, когда мы предлагаем наш курс, имел огромное количество проблем, связанных вообще со здоровьем, не только э, сексуального. Так, я пока остановлю презентацию. Вот, потому что здесь поговорить нужно на эту тему. Поэтому… Да, и Владимир, здесь вопросы есть, можно будет тогда задать? Давайте в конце, я потом дам вам время в это вопросы. Хорошо? Хорошо. Вот, значит, получается, что в течение всей своей жизни мужчины накапливали огромное количество проблем, связанных с своим здоровьем. Это как клубок, на который наматывались бесконечно ниточки, связанные с его нездоровым образом жизни, не менее Приносить в этой ситуации, э, незащищенный секс, заболевания среди сосудистых системы, и так далее, То есть клуб состоит из огромного количества этих плотных ниточек, которые ему трудно э, их, э, скажем так, оторвать. А разрубить клубок не получится, потому что это связано с его здоровьем, с его организмом. Поэтому только летальный исход приведет к уничтожению клубка проблем. Но когда мы предлагаем эту программу, то тогда возникает очень интересная ситуация. Мы постепенно начинаем этот клубок распутывать, ниточки сами собой исчезают, и мужчина приобретает то, что ему нужно, чему, он, в принципе, и должен приобрести этот набор продукции. Улучшение его всего здоровья, и в том числе сексуального, и решение проблем, прежде всего, эм, с эрекцией. Поэтому, когда мы предлагаем значит, такой набор продукции, мы должны прежде всего ориентировать его на те ценности, которые нам дает этот продукт. То есть пока на весах как бы вот есть та цена, которая его пугает. А если мы дальше предложим ему сравнить и те показания, которые приведут к улучшению состояния, и в то же время он получит еще секс он становится регулярно, мощным, эмоциональным, то в принципе уже цена не будет так уже пугать. То есть вот эти весы, которые я вам предлагаю, как бы сравнивать ценности, которые мы даем за такую цену, они уравняются. А вот следующий шаг, когда мы можем еще на весы, на правую чашу повесить еще другие, скажем так, достоинства нашего курса и наши рекомендации, тогда это перевесить. А какие? Это прежде всего нужно мужчине сказать, что регулярный секс продлевает жизнь мужчин. Здесь есть таких пять фактов. Прежде всего, если мужчина до какого-то, ну, скажем, до 65 лет занимается активным сексом и не бросает это занятие, то у него есть шансы продлить свою жизнь до 90 лет по сравнению с тем мужчинами, которые не занимаются до этого года сексом. Поэтому если мужчина сексуально здоровый до 65 лет, то у него есть шансы, что он пролит свою жизнь достаточно долго. Дальше. При накоплении сексуального напряжения, то есть при воздержании, вылитка инсулина а, улучшает. А этот принцип приводит к, к, к такой важной вещи, как вот, возможность влиять на сахар крови. И поэтому эндокрин, эндокринологи считают регулярным занятие любовью любовь именно сексом, как префлактика, развития диабета второго типа. Третий факт. Достижение ангетического оргазма требует работы сеток мышц, мышц. Вот, к сожалению, интимные мышцы у мужчины, которые отвечают за фрикции, они трудно поддаются, скажем так, при занятии спортом. Нет таких серьезных упражнений, которые могут эти мышцы как бы вот быть, дать им в хорошем тонусе. А при таком вот образе жизни, когда есть популярный секс, тогда все нормально. Мало того, восстанавливаются Капилляры есть такое понятие ангионегенес. То есть действительно будет еще и расти капилляры периферийной кровеносной системе. Четвертое. При занятии сексом прекращаются все боли. Поэтому, если, допустим, женщина предлагает мужчине заняться сексом, он уговаривается тем, что у него болит голова, ерунда. Она может сказать, может сказать следующую вещь, что, мой дорогой, при сексе у тебя все боли пройдут, в все числе и головная боль. И действительно такое есть. И еще количество антител возрастает. Это укрепляет иммунную систему и препятствует развитию сексуальных заболеваний. Вот когда вы на весы положите еще вот это вот достоинство, да, то есть 5 фактов о том, что секс продлевает жизнь мужчине, то это будет перевешивать чаши, где на другой находится стоимость нашего курса. И еще, если вы сообщите мужчине, что после того, как ты получишь первые результаты от применения нашей программы, начни рекомендовать этот курс своим знакомым мужчинам, чтобы они так же, как и ты, стал таким же здоровым, успешным и мог заниматься сексом. Тогда мужчинам может на рекомендации этой программы еще иметь дополнительный доход. Если он рекомендует пить своим знакомым мужчинам этот курс, то он тем самым вернет свои инвестиции, вот эти 17 737 рублей, получая при регистрации хорошую модификационную премию. Вот поэтому вот такие вот аргументы, как показание применения, что секс для него станет регулярно мощным эмоциональным, 5 фактов о том, что секс продлевает жизнь мужчины и еще есть возможность иметь дополнительный доход от рекомендаций. этой программы как раз в его глазах, эта сумма уже, не кажется, такой большой и он ну, ее, скажем так, будет принимать адекватно. Вот, скажем так, если говорить кратко об этом курсе и вообще, в принципе, о проблемах, которые есть у нас при решении этой деликатной проблемы. Поэтому если у мужчины все нормально, он будет заниматься сексом и притальная железа должна работать постоянно, никакие застойные явления -то не будут и не возникать и жизнь его будет... Комфортная, долгая и счастливая. Вот, если так кратко, о том о моем успешном опыте применения данной продукции. А сейчас я готов услышать ваши вопросы. Давайте, задавайте, Юлия. Владимир, спасибо большое. Здесь вас все благодарят за то, что вы делитесь опытом личным. И вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, за какой период наступило улучшение Выздоровление. Значит, я. Какой Да-да, да, я просто. вас понял. Значит, смотрите. Да-да, я вас понял, Юля. Значит, смотрите, у меня была ценная цель, значит, устранить причину гиперплазии. Как говорят некоторые специалисты, если что выросло, то уже трудно срубить, как растение. Но на самом деле не так. Можно влиять на гиперплазию, уменьшить это вот ее, да. Значит. В первые два месяца я улучшил, прежде всего, то, что у меня стало лучше раз, прекратились ночные походы и стала уменьшаться гипер, э, доброкачественная гиперглостия предстательной железы. Она у меня умень уменьшилась э, на, примерно на 15% за полгода. Потом э, я прекратил применение препаратов, как бы наблюдал, как я могу долго это состояние поддерживать такое хорошее. А потом снова к нас появился новый продукт форма формы потому там уже меньший концентрат да, по одной капсуле 3 раза в день, да, то я добился еще уменьшения. То есть у меня сейчас по отношению к первоначальному состоянию примерно на 25% уменьшилась гиперплазия. Но она, в принципе, меня не волнует. То есть у меня все процессы, связаны с эректильной функцией, нормально, у меня хорошие эрекция И мне сейчас 70 лет, поэтому представьте себе, Мужчина, который моложе меня, ему проще, быстрее достичь хорошего результата, вернуть былую мужскую силу. Я ответил на ваш вопрос. Я надеюсь, да. Это же я читаю Хорошо. сейчас. Еще подскажите, пожалуйста, Владимир, да. в какой период мужчине вообще надо обратить внимание? Потому что очень многих простатит бывает еще в юном возрасте, они на это не обращают внимания, обращают внимание уже в более взрослом возрасте, скажем так, когда начинаются какие-то проблемы. Мужчины ведь не любят ходить в больницу к врачам. Как вот этот поймать, то время, когда необходимо заняться своим здоровьем, чтобы не было да, поздно. Хорошо. Да, вот я действительно забыл об этом сказать, что первый признак, когда мужчина должен задуматься, что не все хорошо у него с э, сексуальным здоровьем, когда напор молчи стал меньше. Когда вот когда он писает, струя стала меньше, угол, вот это первый признак, что что-то там не так. А то, что дожидаться, когда там станет плохая эрекция, да еще какие-то будут там боли, да еще кровь появится, это уже катастрофа. То есть это уже, конечно, тоже в этой ситуации можно справиться, но это просто будет длительный процесс, длительный курс лечения и будет дорогой, чем, допустим, первые признаки. И вы правы, что, к сожалению, есть такая неутешительная статистика, что первые признаки расстройства сексуального расстройства у мужчин возникают уже в 24 года. Раньше была статистика ближе к 40 годам. К сожалению, вот такая. Но это потому, что сейчас временная молодежь такая своеобразная. Незащищенный секс, выталение всякой наркоты – это привык к ослаблению всего организма, и в том числе и сексуальных возможностей мужчин. Так, еще какие вопросы есть, пожалуйста? Сейчас пока я не вижу. Игорь, посмотрите. Есть да, в Instagram вещь? тут несколько вопросов таких да, прям, пожалуйста. На, злобу, на злобу дня. Хорошо. Ну, давай. вот первый вопрос, Владимир. А у вас сейчас вот э, регулярный секс? Сколько раз у вас в неделю? Мне хватает одного раза в неделю. Для моего а? возраст? Да, одного раза. А в жене? Неделю. Ну, жене не знаю, устраивает пока. Мы вот уже и... пенсионеры глубокие, поэтому как бы уже вполне достаточно. Вообще, морде такая есть рекомендация. Не Реже одного раза в неделю. И вот вопрос по, по поводу алкоголя. Вы говорили, что алкоголь вреден, да, Я правильно вас понял? Вообще алкоголь для всего организма вреден, поэтому умеренное употребление алкоголя, но меньше, пакуно, чем допустим злоупотребление. Поэтому а для предстательной железы он вообще не хороший продукт, поэтому, ну, скажем, если есть возможность избежать употребления алкоголя, даже пива. Хорошо. Если нет, значит нужно применять препараты, которые нейтрализуют воздействие. Нет, тут значит, приводится они... другой пример по поводу вот, горных народов, которые воду не пьют практически, да, а регулярно употребляют красное вино, и вот есть такая рекомендация, что красное вино прям очень. Да, лучше, лучше пить красное вино, чем белое, лучше пить красное вино, чем спирт и другие более горячие напитки. Но обратите внимание на Жители Кавказа, что они едят во время застолья? У них огромное количество овощей, зелени, и главное, что белковой пищи, мясо. Поэтому если мужчина выпивает и ничего не ест, и тем не ест белковой пищи, то алкоголь очень долго будет находиться в организме. Поэтому наш после имеем в виду, любое застолье должно будет содержать большое количество мясных продуктов, овощей, фруктов и зелени. Тогда нейтрализация алкоголя будет быстрее. И вот такая рекомендация. Я тоже с этим не мог как согласиться, но вот встречаясь с грузинами, абхазцами вот они мне такой вид сказали, да, у них вот любой застолье это обильная еда течение и они пьют не сразу много, а постепенно выпивают большое количество, но очень постепенно несколько часов, поэтому организм успевает переработать такое большое количество алкоголя. Вот и мы так, мой такой ответ на ваш вопрос, вопрос, Игорь. Это не мой вопрос. вопрос. Ну да, ну последний вопрос, да. связанный с продлением жизни. Вот вы сказали, что секс подливает жизнь. Тут народ пишет, что, наоборот, сокращает, потому что секс – это большая отдача энергии. Вот, и мы ее отдаем, и как бы опустошение… Ой, происходит. какие наивные. Мы не отдаем энергии при сексе, а обмениваемся энергией. В процессе полового акта мужчина и женщины испытывают огромное количество приятных ощущений. Появляется гормонное счастье и радость, обновляется кровь. Вы представьте, когда мужчина испытывает э, оргазм, то давление его артериальное 200 220 единиц. Представляете, какой мощный выброс свежей крови происходит. Поэтому, конечно, с в том числе не должно быть. Все по мере того, как возникает сексуальное возбуждение, нужно его реализовать. Но для того мужчины нет проблемы, он может в течение дня несколько раз. Для меня, в моем роде, достаточно одного раза в неделю. Для кого-то это может быть не норма, может быть, больше. Но все индивидуально. Но в любом случае, секс для мужчины продлевает его жизнь совершенно однозначно. Вот такой мой ответ, Игорь. Спасибо большое. Это реально очень интересная тема. Я думаю, здесь спрашивали, будет ли запись. Запись будет по этой же ссылке. Поэтому все, кто не успели или пришли не вовремя, вы сможете пересмотреть с самого начала. Потому что есть, есть над чем подумать. И здоровье мужчин это на самом деле очень важно. Потому что надо... Возраст продлевать, <смех> и возраст жизни, и возраст сексуального здоровья мужчины. Поэтому пересмотрите эту тему. Если вы нас смотрите в соцсетях, поставьте лайки, пожалуйста. Поделитесь этим на своих страничках. Если вы смотрите на других... Сейчас я покажу, наверное, да, где нам заполнять заявочки, чтобы люди видели. Сейчас, секунду. Потому что очень часто возникает где поставлять заявки. Так, так, вот смотрите, если вы смотрите на этом сайте, и вы внизу видите вот такие, а, та, та, такую табличку, скажем так, анкету, вы заполняете заявку. Если у вас остаются вопросы, если то, что Владимир рассказывал, вам интересно приобрести, вы можете заполнять фамилию, имя, отчество – Номер телефона. Если Россия, то вы заполняете плюс 7, 900 и так далее. И электронную почту. Если вы из другой страны, вы заполняете плюс, номер страны, код страны и свой номер телефона. И укажите, пожалуйста, Вайбер, Telegram, WhatsApp, что у вас есть. Вот здесь вот есть такие кнопочки. Просто нажмите на них, чтобы было понятно. Нажимаете вот сюда на кнопочку «Я даю согласие» и «Отправить». Запись на этой странице будет еще лежать, поэтому вы сможете посмотреть. Еще у нас здесь много всего интересного. Вы сможете посмотреть и сам сайт, и еще у нас есть вот такой сайт ZKBV, чтобы. Вот смотрите, четыре буковки «Здоровье», «Красота», «Благополучие», «Вивасан». Если вам интересно, вы можете просто вбить эти буковки и посмотреть. Так что спасибо большое, Владимир. Ну, я, Оставляйте деле... заявки, если вам интересно, и ставьте лайки. Так, ну а я, в принципе, еще не закончу, потому что у меня еще есть два бонуса, как было заявлено. Это упражнение для улучшения кровотоковой области малой таза. И вторая тема, краткая такая, мне сказать о значит, линии ВИВАКО. Тогда я прихожу значит, к нашим бонусам. Итак, значит, по поводу упражнений, сейчас я вам покажу, что это такое. Значит, есть три упражнения. Если мужчина их будет делать в течение значит, дня, хотя бы один раз, а -а -а. когда, сейчас я дорисаю тут. Вот. вот, значит, первое просто не, упражнение очень простое. Это 50 глубоких приседаний. Если мужчине трудно делать всякой опоры, то он может просто поставить стульчик, или облокотиться, или, скажем, одной рукой держаться за стену, идет эти поседания. Важно, чтобы они были глубокие, то есть до тех пор, пока он может приседать. Вот как показано на картинке слева, где мужчина делает такое глубокое поседание. И таких поседаний нужно делать 50 раз. Если чинить течение дня хотя бы раз он такую сессию сделает, очень хорошо. Если делать 2-3 раза, еще лучше. Я думаю, что для такого упражнения не нужно никаких особых приспособлений, тренировочных каких-то залов и так далее. В домашних условиях или на работе всегда это можно делать. Второе упражнение более сложным, то требуется коврик. Это ползание ягодицами по ровной поверхности пола. Очень просто. Значит, коврик. На коврик садится мужчина на ягодице, сгибает в колени 90 градусов, стопы находятся на коврике и начинает передвигать то левую, то правую ягодицу, перемещаясь до конца значит, коврика, потом переворачивается и держится в другую сторону. И так вот в течение 15 минут. Упражнение довольно простое, доступное любому человеку. Ну, может быть, в обществе неудобно делать, но думаю, совершенно спокойно он может себе такое позволить упражнение. И третье упражнение. Вот когда человек сидит на стуле, вот здесь показана ценная картиночка, женщина сидит, да? Значит, одну ногу мы перекладываем стопы на другую ногу и надавливаем на коленную часть, локтем. И в таком позе мы зафиксируемся на 30 секунд. Потом меняем ноги и то же самое еще 30 секунд делаем другой ногой и рукой. Вот все эти три упражнения, они в принципе нам посмотреть, делать, достичь только одной цели – увеличить кровоток в области малого таза. Это не только важно для мужчины, чтобы увеличить значит, кровоток для предстательной железы и для его пениса, чтобы был хороший Значит, фалос для фриксов, ну и для женщин, потому что у них тоже есть застойные явления в области малого таза, там по гинекологии тоже проблемы есть, поэтому застойные явления в области малого таза, как для мужчин, так и для женщин, важно устранять. А эти три упражнения простые и доступны любому человеку, и выполнять их можно каждый день по два-три раза, как получится, ну хотя бы по одному разу. Вот что касается упражнений, все ли вам понятно? Есть ли вопросы? Полагаю, что нету. Тогда я прихожу ко второму бонусу. Я хочу вам Мне... Мне попросили меня рассказать о линии мужской косметики в Поэтому я сейчас запущу эту значит, демонстрацию другого слайда, где более подробно поговорю о этой линии. Так, минуточку, сейчас я тут закрою эту. Ну вот, я вижу эту демонстрацию, сейчас буду рассказывать, но очень коротко, потому что уже достаточно много времени прошло. Здесь нужно прежде всего говорить о э, мужской коже, особенностью ее по сравнению с женской кожей. Что здесь важно иметь в виду? Что мужская кожа э, отличается от э, женской кожи, прежде всего, что она но более плотная, поэтому требует более такого… Вадимир, демонстрация, не видно ничего. А, да, Только... сейчас, сейчас, да, сейчас, минуточку, сейчас, извините. Ой. Извините. Сейчас я тут я еще раз войду, не получилось. Сами слайды запустите. Да-да, сейчас Работаю. я. Значит, смотрите, вот особенность мужской кожи. Она более плотная, поэтому редкость. Видно, да? Темный, не видно. Ой, сейчас. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> А сейчас видно? Нет, показывает только зум страницу брал. Узера видно. Владимир, вы на самом А, все. Все вот Есть? сейчас появляется. Угу. Ну, все это дело. Извините, я тут обучаюсь параллельно хорошо. Значит, сейчас я запущу... Вот теперь нам видно все, да? Да. Вот, значит, еще раз по поводу, значит, особенности мужской кожи. Она более плотная. Эпидермис, ее такой рыхлый, поэтому требуется более глубокая и очистка вот именно отрыговевшая верхней части эпидермиса. Дальше, мужская кожа, скажем так, имеет мелкую сему сосуд, сосудов, поэтому они более ближе к коже находятся. Поэтому, если у мужчины видите красный филетовый оттенок носа или кожи на его лице, это не значит, что он пьет алкоголь, Это просто особенности мужской кожи. Да, что у мужской кожи она более гипитрофирована, то есть более сильно работают сальные железы, поэтому она требует более глубокой очистки, и у мужской кожи более низкая кислотность, поэтому она подвержена более микробов. Поэтому вот слой эпидермиса. Поэтому вот нужно все это учитывать при выборе продукции по кожу по уходу за мужской кожей. И, в принципе, мужчины, они консервативны в выборе продукции для специального ухода за кожей. Для них понятие, как дневной крем, значит ночной крем совершенно непонятный и неприемлем. и, допустим, крем для век, или как говорим, пилинг. Это вообще, в принципе, мужчина как-то вот серьезно не понимает. Конечно, не все мужчины есть специальные косметические компании, которые выпускают линии по уходу за мужской кожей, где есть как раз и дневные и ночные кремы, есть пилинги, есть всякие э, другие средства для ухода за губами, за веками, все это есть. Ну, э, поэтому вот учитывая такую мужскую, скажем такую консервативность при выборе средств по уходу за кожей, мужчина все-таки останавливается только на одном средстве. Это для ухода за кожей процессе бритья. И вот учитывая такую вот консервативность мужчин, брендовая компании, выпускающие продукцию для ухода за кожей, для мужчин как можно больше входит активных компонентов средств для ухода за кожей в варене бритья. И вот наша компания как раз предлагает такую линейку, это продукция вакуум где вот эти вот особенности мужской кожи очень хорошо учитываются. Почему это линейка для ухода за всей кожей лица? Если вы ухаживаете только за кожей лица, шеи, и декольте, то те проблемы, которые у вас есть, скажем, ну, на других участках кожи, скажем, на пятом, когда есть трещинки, то именно уход оттянет на эту зону, и тогда все, что на лицо, не совсем будет удачным в для всей кожи. Поэтому путление вот, вивакуума... Э, смотрите, значит, прежде всего нужно начинать с, с простого средства. Это вот универсальный гель для душа, для волос и для тела. Достаточно устойчивые и хорошие компоненты здесь находят, они причислены. Поэтому я только замечу свое, скажем так, свое отношение к этому продукту. Он очень ударный, очень его хорошая такая вот консистенция. Достаточно небольшого количества этого средства, чтобы нанести на всю кожу, всего тела и даже применить его в качестве шампуня. Единственное, что шампунь здесь будет действовать только хорошо для кожи жирный волос и для нормальной сухой уже будет не очень хорошо, потому что он, этот гель, очень хорошо вымывает жир. После того, как мы применяем этот продукт, то на теле кожи мужчина вот остается такая тонкая пленочка за счет верхних поверхностных компонентов, которые продохняют кожу его в течение всего дня от того микробного воздействия, которое может быть в течение дня на кожу мужчина возникает. И очень приятная одушно. она такая легкая, ненавязчивая, с изысканным э, таким парфюмом, который, в принципе, будет приятен ему и, и тот, кто будет его окружать. Дальше, э, по поводу ухода за деликатной зоны э, подмышлечной. Там очень такая деликатная зона, там нельзя применять очень такие э, консервативные, ну, не консервативные, а э, серьезные препараты, которые совершенно устраняют потовой обмен, потому что это зона, где мы можем с потом выводить из организма лишнее тепло. Поэтому совсем прекратить этот процесс нельзя. Поэтому это вот шариковый ресторан как раз эту деликатную проблему решает. То есть не совсем будут прекращена деятельность этих потовых желез, а в то же время значит, те компоненты, которые входят в его состав, будут великолепно устранять ту патогенную зону, которая образуется в этой области, придавая значит, нам комфорт и приятный тоже от души. Следующий продукт, который, принципе, нам тоже интересен, это вот лосьон «Крем для обритья лица и тела». То есть его можете еще использовать и женщины, если хотят устранить какую то лосьонный покров на своей коже. Вот я более подробно становлюсь на этом продукте, потому что он, скажем так, не очень понятен, как им пользуется даже для мужчин. Все мужчины, которые бритвы, они используют пенку для бритья. взбивает ее, и наносят на кожу и дальше начинают брить ее, если пользуются станком, то есть механической бритвой. Ну вот в связи с тем, что пенящие средства, они не очень хороши для кожи. Поэтому современные компании, производящие продукты для бритья, стали выпускать именно такие кремы для бритья. Что же это такое? Это не пенка. Значит, она наносится на кожу перед бритьем, массируется и не смывается, если бритье механическое. То есть это средство будет использоваться как вот такое легкое скользящее средство, позволяющее легко и плавно прийти само бритье. Но когда эта пенка, когда этот крем находится на коже лица мужчины, то она очищает кожу, она делает более мягкие, значит, саму щетину. И самый такой любопытный момент, что вот такая есть неприятная вещь. Значит, волоски вырастают в поры на коже, и выпривать это очень тяжело. А вот это средство, крем для бритья, способен... Вот, устранить эту проблему. То есть волосы выходят из спора, и тогда бритье будет легкое даже в этой ситуации. А если применяется электрическая бритва, то это вот э, крем нужно просто, когда он на коже находится минут 5, просто смыть его, и тогда бритье, электрическая бритва будет очень тоже комфортно. То есть всё, э, вся кожа очищена, она готова к такому воздействию даже механической э, электрической бритвы. Но и нужно еще иметь в виду, что когда мы наносим на кожу такой продукт, как крем для бритья, то мы питаем кожу, увлажняем и еще защищаем ее. И процесс бритья в этом случае у нас будет еще и позволять лечить кожу. Ну и, наконец, нужно остановиться еще и на таком замечательном продукте, как значит, крем после бритья, емуссия. Значит, в любом случае, любое бритье должно, должно заканчиваться обеззараживанием кожи. Даже если вы после того, как вы применяли и такой свечный продукт, о котором я раньше говорил, это вот крем для бритья, то ну, микропорезы будут. Даже электрическая бритвы они наруш... видны. Поэтому нужно кожу обязательно обработать такими средствами, средством после бритья, они не, э, не сдражают кожу, они не вызывают после бритья, а в то же время это как бальзам после бритья, успокаивает, дезинфицирует, увлажняет, питает нашу кожу после бритья. Во всех этих э, средствах присутствует очень важный и приятный парфюм поэтому если мужчина он понравился, а он безусловно понравится мужчине, то они могут его усилить, использовать для этого парфюмерную воду. Поэтому здесь важно понять, почему же все-таки нужно использовать эту воду. Потому что она была разработана с учетом для успешных мужчин. Это работ для успешных мужчин. Он подчеркивает характер мужчины и его отличительные черты, индивидуальность и ауру. А сами ароматы, которые присутствуют в этом парфюме, они Уникальные, Они были специально разработаны для этого парфюма, и они очень, скажем так, интересны точки зрения парфюмерной индустрии. Вот здесь есть такой краткий перечень того, что входит в состав этого парфюма. Видите, какие здесь изысканные ароматы, специальные разработанные вещества из натуральных растительных компонентов. Все это совокупность дает уникальный аромат, который, в принципе, притягивает Прежде всего, женщин, потому что здесь есть синтетические феромоны, которые притягивают противоположный пол. А в то же время и для мужчин этот парфюм интересен, потому что они видят, какой интересный эффект этот аромат производит на женщин. Поэтому мужчинам тоже захочется иметь такой парфюм, который будет привлекать женщин. И вообще, когда он находится на теле мужчины, для мужчины он очень приятен, и он его, скажем так, ну, выделяется среди остальных мужчин. Ну вот, если так кратко, об этой линейке, которая позволяет вам, женщинам, позаботиться на преддверии 23 февраля и в качестве подарка подарить эту замечательную линейку, всю ее подъемности. Вот, пожалуй, все. Поэтому давайте, если есть вопросы, и по этой части, то, пожалуйста, готов ответить. Я могу только показать. Вот да, там как оно выглядит в реальности. Да, очень красивое, да. достойное мужчин. Вот такой шарик. Здесь достаточно... Его хватает, в принципе, где-то на год. Это вот такой после бритья. Угу. Эмульсия, которая наносится. И гель для душа. И как шампунь для тела. Так, видно его? Да. Вот тоже открывается сверху. Парфюмерной воды сейчас нет. В данный момент она в офисе. Но запахи обалденные. Смотрится классно. Поэтому мужчины, которые уже пробовали и покупали дезодоранты, они другое, ничего уже не хотят. Это однозначно. Поэтому вот это рекомендую женщины. Если вы еще не решили, что подарить мужчинам, своим любимым, родным, однозначно вот эта серия. Спасибо большое, Владимир, была Спасибо. интересная информация, поэтому имейте в виду, что подарки у нас тоже для мужчин есть и для здоровья, и для красоты, и для молодости. Все, хорошего до свидания. Все, спасибо. Всем до свидания. Ставьте нам лайки. Не забывайте, если вам интересно что-то из продукции, если у вас нет дисконтной карты, если вам интересно быть здоровыми, заполняйте анкеты, где я вам показывала фамилия, мя, отчество, телефон, электронная почта. И с вами созвонятся обязательно те, кто вас пригласили. Если в соцсетях смотрите, ставьте лайки и делитесь этой информацией. Всем хорошего вечера и с наступающим мужским праздником. Все, всем до свидания.